неделя подготовки за первую как мы видим я потерял 33 килограмма надеюсь это не мышцы вода в углеводике вот это все сто процентов быстро теряется так что сегодня новый физик апдейт конечно замерим вот этот бицепс вы давненько меня просили также талию пропорции ну и новое позирование и лагдай. дай день ног Let's go. Как начать нашу тренировку ног? Давайте заценим физик апдейт между первой неделей и второй. Что поменялось? Позирование И перед тем, как начать сегодняшнюю лэг-тренировку, а у Chicken Legs нужно нормально размяться. У Виктора Симкина посмотрел на стриме на Тураха 3.0 растяжку 3D, разминку, разминку 3D, так что сделаем пару упражнений, 30 минут дорожки было до, ну и можно потихонечку приступать. Немного покажу, что вообще сейчас делаю на своей тренировке ног. and I'm like me too no roof on my top and my baby on she ain't feed you not I'm glad that love my and like me too No roof on my top and my baby on she ain't feed you Big flex, my swole up. double cup and I'm pulled up Niggas hatin' like hola, what's the problem, I'm pulled up Big flex, my swole up. hard body, they fold up Shawty say I done glowed up, double text on my phone up Fuck with your boy, I'm the man of the year I'm not a fan of your peers Serve him a I'ma hand him the shears He not the man of your peers Out a lion, I'm trampling fears Going go for the boys Cry me a river to stand in the tears You better stand in the clear I'm going crazy, niggas fugazi How are they ever gonna fuck with a kid? Put it on, baby, you do not faze me Boy, I do not give a fuck what you did Eating that kitty, she stuck in my rib How yeah. can I trust in me, fuck with the piece? Bro, got a Glock and a couple of C's He thinking about splitting a couple of weeks Shouting my DNA That's all reals, Why? Real. We are just here. I gotta deal with you. If I ain't never split a bill with you, I got Hennessy and horchata. Baby girl wearing nada. Ass growing from a solder. Bathrobe in his private Fiji water by the cold Damn, I'm Running, I'm staying all of my tip -top. Young man with an old mind, so I ain't worried about slight shit. I be up till sunrise. I hate it. I hate it. И сегодня, как вы просили, я измерил плечи, бицепсы, талии, ноги, все, что вам было интересно. Но перед тем, как это показать, давайте я вам поясню вообще, что за фигня такая. Почему я не могу приседать нормально уже больше двух лет? Я не могу брать нормальные веса, из-за этого многие ставят плюс-минус на мете, хотя выглядят они более-менее. Не буду тянуть время, не буду тратить ваше время. Три причины. Первое, это у меня были проблемы со спиной. Некоторые даже смотрели эти видосы, и, кстати, они довольно хорошо набрали. Не знаю почему, людям интересно смотреть какие-то проблемы. В общем, были проблемы со спиной, когда я кое-как мог ходить примерно неделю, и долгое время не мог ни приседать, ни тянуть, ни какой-то осевой нагрузки. Из-за стрит стритлифтинга, когда готовился к соревнованиям, там были такие приличные веса и весло. Неравномерно на позвоночник Из-за этого получились проблемы Делал несколько раз МРТ. В принципе, сейчас чувствую себя хорошо Вроде ничего не беспокоит Так что окей, стали двигаем дальше Вторая причина Она уже максимально стрёмная. Это тромбоз глубоких вен, который случился сейчас два раза, потому что в первый раз, когда он случился год назад, или уже получается, два года назад, в общем, он меня выбил прям конкретно. Максимально нежданно негаданная странная фигня, которая случилась неожиданно, когда я к проблемы с военкоматом. Скорее всего, я это связанную с коронавирусом, потому что, когда ты получаешь эту заразку, то у тебя сильно сгущается кровь, ну достаточно. И те, кто к этому каким-то образом предрасположен, то возможно, получается такие проблемки и вот каким-то образом я попал под эту категорию в общем это странное чувство когда у тебя что-то находится внутри когда это дичайшая боль ты не можешь ни лист не лежать не спать не есть не ходить не сидеть это просто постоянно тебя напрягает не уже о никаких тренировках восстановление заняло 8 месяцев и вроде как все четко четко четко пойти тем вести килограмм а потом там прошлым летом получается в июне в конце июня конец Конец июля, начало июля, эта фигня случается еще раз, и как раз-таки из за этого я выпал из ютубщика на некоторое, довольно, опять же, продолжительное время. И вот сейчас, опять же, вроде как все хорошо, единственное, что небольшая течность есть, только уже, получается, на другой ноге я такой в шоке. Я в первое время, типа, нифига себе опять. Я, конечно, знал, как с этим бороться, но все равно это максимально стрёмная фигня, никому не рекомендую. И второй раз, когда это случилось, я тоже болел корон. Так что следите за своим здоровьем, не относитесь к нему халатно И прислушайтесь к своему организму Мы переходим к третьей причине, которая максимально Споле стремная и очень странная Очень странная В общем, опять же, два года Где-то в левой части То ли приводящих, то ли гребенчатых мышц То ли повздошно поясничной Есть какая-то проблема, которая не дает мне приседать Когда я выхожу на нормальные веса за 100 кг в фронталке и примерно за 120 в обычном приседе, а иногда и за 90 Вот, например, на видео вы могли заметить, я приседаю хорошо-хорошо, а потом бум, я еще показываю, типа, у меня здесь болит, типа, что фигня такая, что, сложно идет. -то. В какой-то момент, когда я приседаю, возникает просто дичайшая адская боль в стороне переводящих. Я был у разных врачей, ортопедов, неврологов, травматологов, делом ртатозабедренного. Спрашивал советы разных людей Никто особо ничего не может сказать Понять, что за фигня И все, что меня спасает, это просто отдых То есть, как это происходит? Я, допустим, возвращаюсь в строй Показываю вам на видосах, что нифига себе, ребята Мы тут работаем, наконец-то веса растут Все офигенно И потом я дохожу до какой-нибудь там 110 во фронталке Вот как сегодня 110 в фронталке Я был безумно счастлив, когда на тренировке это взял И в первом же, по-моему, подходе Или даже чуть пораньше У меня бум И все, я встаю Дичайший болид меня просто вот мало вещей меня могут вывести из себя, мало мяча бесит. Но вот эта вещь, когда я не могу заниматься нормально своим любимым делом, когда только-только-только начинаю прогрессировать и возникает такая... Меня просто это разрывает. Так бомбиться этого. В общем, да, вкратце так объяснил, почему, например, моя тяга 250, а присед при этом 100 килограмм. Ну... У многих возникают вопросы, типа, как так? А, все просто в притяге, у меня почему-то эта тема не болит. Даже когда я тяну в сумму, а вот при приседании болит. И все, что я сейчас должен делать, это, опять же, возвращаться на детские 40 килограмм и то спустя где-то неделю-10 дней, как сказал мне Дима Головинский, и перестраивать технику, опять пытаться потихоньку-потихоньку нарабатывать, и, может быть, пройдет. в общем, такая история. А теперь замеры. Вы просили меня это сделать, и прямо сейчас мы смотрим. Моя талия целых 80 сантиметров, что довольно много, мне кажется. Сор не было 80, но мы над этим работаем, чтобы сделать ее меньше. Бицепс, смотрите, как сечется. Смотрите, как сечется, ну-ка, сколько там, 40, 41, 42, 43, 42 сантиметра. Это с учетом того, что руки-то я не тренирую уже очень много специально, чтобы тренировать отдельно плечи. Запястье 18 с половиной, ну, в принципе, как и обычно, как у старинистического октоморфа. Ноги, квадрицепсы немного секутся, 62,2 сантиметра ничего так, опять же с учетом того, что 2 года я их не могу нормально тренить туда-сюда и плечи, Нет, дико было неодно замерять плечи, но вы очень сильно просили, писали директ боковой план, я не знаю на самом деле, как они там, правильно и неправильно я измеряю напишите в комментариях, но очень многие просили измерить именно плечи, не знаю, что вас так интересует в общем, 130 примерно, если я вот правильно замерил, где-то где так ну и талия с вакуумом, не... вот я фанат эстетики, классик, не знаю, как вам нравится, не нравится, в общем, 73, и тут, кстати, вот можно заметить, насколько много еще жирка. Ну и предплечье по классике 33.3, я их специально не тренирую, просто вот как оно есть и есть, вот так вот. Туркестерон, то, о чем я рассказывал в прошлом видео, я наконец-таки, наконец-то заказал эту добавку из Канады, а потом мне ребята говорят, спустя две недели, а в России-то мы не доставляем, и я такой... Ну, ну, добрый день, и что теперь делать? Надо было заказать сразу на склад Что-то я как-то не подумал, ну, доставка-то была в россии, А потом они просто отказались и я был очень печально, расстроен, разочарован Но мне удалось связаться с российским поставщиком-производителем Который производит достаточно похожую добавку Там в составе, получается, есть еще экгистерон И еще какой-то гистероид вместе с туркестероном Нет ашлаганды, как у Грега, но у Грега нет еще и Короче, это все в, в другом видео, потому что они мне прис, пришлют несколько баночек на тест на 20 дней, по-моему, 2 банки, бесплатно для того, чтобы я показал вам, затестил, показал на своем примере, как оно работает, показал все, что вообще со мной происходит, так что, здесь это будет интересно, мне тоже это будет интересно, да. Ну и давайте подведем итоги второй недели подготовки. На самом деле, все идет хорошо, я потерял 3 килограмма, в принципе, по диете неплохо, немножко хочется есть. Ну, вот под конец недели очень сильно накатывают, хочется есть. Но в целом я доволен, как оно все идет, потому что кардио гораздо меньше, упорно-силовые тренировки, работа, консультация с Виктором Симкиным, еще раз спасибо, она дает о себе знать. И единственное, что меня напрягает, это мой сон, который гуляет вот туда-сюда. Я... Очень не могу его никак восстановить, потому что только-только восстанавливаю, там ложусь до 11, иногда до 10, а потом, бах, и пол четвертого, пол пятого утра, и, конечно, вот эти вот все туда-сюда по сну, оно гуляет, это абсолютно нехорошо, я очень сильно постараюсь это исправить на третьей неделе, главное сейчас не срываться, никакой фигни не творить, кроме сна, Ну и вот как-то так, пишите обязательно в комментариях, что бы вы хотели увидеть, что бы я рассказал после подготовки, потому что, ну, надо же, да, какие-то материалы, я же на вас работаю, скажем так, чтобы вам было интересно. И в следующем видео хочу рассказать про свою программу тренировок, как я тренируюсь, почему я тренируюсь именно так. Ну и, конечно, всякие видеоразборчики Криса, бамс, да, хочу вот разобрать и других атлетов. В общем, залетайте, покупайте мои программы тренировок aestheticsfamily.com. Инстаграм прямо здесь, программа тренировок максимально годная, с планом питания, и залетайте на марафон, потому что он уже стартовал, когда вышло это видео, в воскресенье у вас все еще есть шанс залететь сегодня, завтра, послезавтра, последние три дня, когда мы только-только какие-то организационные моменты, по вопросам марафона пишите в директ, ну и мы погнали в следующем видео.